На самом деле все просто. Сейчас по команде старт, марш, начали, поехали, неважно. Вы улетаете в зал и делаете селфи со всеми гостями. Время пошло! But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. А, а вы знаете этого человека? Это Гена сейчас так выглядит? Танюш, какая катастрофа, Тань. Таня. Э, кто этот человек? Это не с нашей свадьбы, подожди. Конечно, давайте!